Всем привет, друзья! Меня зовут Артём Роблоксер. Сегодня мы, при... мы поиграем в игру Майнкрафт версия 1.14. Так, сегодня мы будем играть на выживание. Я, себе щас... я вам сейчас покажу, какой я себе скин поставил. Вот, выживание, новый мир. Я не хочу просто название мира. Я просто так протестить. Но ну, можно и мы с вами потом еще на креативе протестим. То, конечно, вы скажете, ну, можно креативе, можно вообще-то протестить. Но я хочу сначала на выживание. Ну, че я лучше всего в, в креативе? Я креатив люблю, но выживание больше. Так, ну вот, смотрите, какой у меня скин. Ну, как вам скин нормальный, да? и тут только одно дерево вот нахрена одно дерево поставили место где-то тысячу деревьев а нет вон там еще вон дерево так но ну это в принципе знаю как играть ай Мужка слишком русская так все о овечки о кстати овечки это очень хороший знак потому что мы сейчас их Убьем, и у нас будет кровать. Мы просто возьмем, поспим и все так. Из осташевшегося. Тот, кто не знает вообще, как играть в Майнкрафт, вот смотрите по моим советикам. Что у нас изменилось? Пока что ничего у нас не, не изменилось. Я думаю, палки изменились. ой, тут кролик. Кранчачина. Ладно, не будем ему увлекаться. Так, давайте, давайте, давайте. Так, что мы сейчас сделаем? А, нам надо еще добыть, как минимум. Да эти холды здесь, блин, навались. Я думаю, блин, на 4 кровати хватит. Добываем. Блин, еще раз. просто кликайте там правый или левый но если левый то вот так тоже можно и правый тоже а если вы так будете очень много вот так нажимать то у вас все вместе собираться так быстро Я это где-то год назад узнал. 2018. Что, надо так кликать? Ставим. Так-с. Так, вот это мы сейчас откроем. А надо сейчас вот это. Такс. Давайте. Давай, давай, давай, выкидываем. Она мне пока, ничто не пригодится. Извините, это мои братики из детского сада пришли. Давайте хоть камень что-то добудем. <связывается> О, железо, железо, железо. Это очень хорошо. Сейчас мы сразу... Хоть железо. Доб... Идем, достижение. Пойдем, пойдем, так, пойдем. Мы сейчас делаем. Тогда. Да. Так, так. Так. Это каменная кирка, да. Все, а теперь смотрите, что делаем. кто не знает. Просто надо собрать железо. Кстати, я, я вам вот находим в эту... Ну вот в... Ну, вы, это, короче, на кнопку нажимаете достижение, и тут у вас достижение. У меня уже а, главная история игры, каменный век, сами видели обновка, вот же железа сейчас будет, так, тут горячая штучка, трескот, и кирка без дела оживелье. Кстати, они так прикольно называются, эти все достижения. Я вам сейчас еще Скажу, что вот тот, кто Майнкрафтер, до того хорошая новость. Тот, кто Роблоксер, до того тоже. У меня по Роблоксу выйдет видео. Вот. И по Майнкрафту вторая часть выживания. так э, такс. Так. Сейчас. Ломаем верстак. Надо, кстати, сейчас еще как-то топор сделать. Доск у меня очень мало как-то. Интересно, с помощью чего мы сейчас будем подниматься. С помощью этого бужника, в принципе. Мы ну ладно, будем стоим. Так. А -а -а -а! Вот что у меня есть, да. Теперь. так -с. вот значит так а кстати вот это лед. о тут уголь это очень хорошо сейчас мы его добудем под водой конечно сложно это было всякие ресурсы но уголь мне еще пригодится так ну ладно потом где нибудь в другом месте найдем уголь так если лопаты здесь копать то можно набрать 16 16 снежков. И все. <свист> так. Сейчас мы тогда пофиксим. Так ну, это из меня мне на жопу. Не на... Так, давайте. Вот смотрите, меч меч изменился. Значит. Вы сами видите. Так, блин, опять надо. Давайте сейчас добудем еще чуть-чуть камня. Что ли, а то камня мало. Нет. Вот где булыжник начинается, тут уже надо его так землю сломать. Вот так добывать, потому что там мне блоков не хватит. А я свой булыжник втираю. Пойдем этот копчик снимать, пойдем. Мальчик, где твоя? Моя. Да, твоя? Так, поднимаемся наверх. Вот это одиннадцать земли, я же не нуб. Зачем мне эта земля? Блин, жрать хочется. Сейчас мы тогда себе каменный меч сделаем. А что-то я не, а -а -а -а -а. Так, мне палочек не хватает. Дубину. Один, все, палка. Кроме арбалета. нить. Две нити. Один круг. Одна железа, две, три палки. Нифига себе. Так, крюк я сделаю этот. Ну, а рыбал ⁇ я себе по-любому сделаю. Когда-нибудь. Вот, видите? Я у вас в руках держу вот этот измененный меч, который изменился. Вот если вы будете им любой блок ломать, все равно вот тут, любой, любой предмет, то оно все равно ломаться будет. А тот, кто не знал, что в Майнкрафте ломается предмет. Так, да. да, шах есть одна, пожрать что есть. Опа, вот еще Блин, я реально, блин, пожрать хочу. Нью-Главное быть нормально. Тоже и не ну а ну, а. Ну, ну. а давайте очень много еды добудем надо будет еще костер сделать. Костер я так делаю, я так понял, 4 палки и этот. Я одна ведрала. Ух ты А. Это самое надо шеф Кто не знал, на а уже. Вот так, можно Переставлять. Так, так, так. Так, а, а ч ⁇ оно не бьет? -то? Меч, что не бьет? -то? Надо убить ее. Тут говняное овце. Ну наконец-то. На, на, на, падала, сдохни. Все сдохло. На, падала, сдохни. сюда. Все. Так, что у нас получилось? Вот это мы сейчас пожрем с вами мяско. Так, что, ой, что я сделал? Вот это нам нифига не нужно. Жалко, что здесь нет кнопочки. Удалить кнопочки. Так, берем и делаем кровать. Тот, кто не знает как делают с кровать она делается очень легко так подумали вот эта кровать дубовые полита, нет это не кровать а вот... вот вам пожалуйста кровать если вы красите там покрасить шерсть можно тоже так если вы красите там покрасить шерсть то у вас можно у вас шерсть такую сделать ну, какого цвета вы хотите и потом кровать такую. Вы не можете. А вот все, я уснул. Спи моя радостью с ней. Я получил достижение. Спи моя радостью с ней. Кстати, ник у меня Артем. Ломаем кровать. Если вы сломаете кровать, то ничего не будет. Так, теперь нам нужно сейчас. Здесь. Верстаки. Делать печь. И переплавить железо. Я так и знал, что сейчас. Я мясо Так, -с. Ломаем. А, еще и топор надо сделать. себе такой нет тут один уголь уголь О -о -о. ага любое значит можно чтобы делать костер так давайте костер что-то сделаем пойдем костер сделаем тогда. костер костер костер так что нам нужно для этого нам нужно для 3, 50, один, один угол и 3 палки. Ну это я могу, еще быстро железом добуду. Кстати, железо, оно не ломается. Так где? 3, да? Сколько? Um, нет, даже четыре. Ну, один точно не встигнет. Так, такс как там дела. Да, костер. А давайте посмотрим что здесь вот давайте сейчас посмотрим да мне ну меня здесь теперь наденем костер. такс давайте используем кстати ай да да он поджигает так ну и теперь вот сейчас просто обалдеть жарить мясо я сразу решил записать 1.14. Вот. Ну, короче, чтобы я по другим версиям не ходился, это а очень долго вот, выжидать. Вот я подумал, блин, когда он версию 1.14 снимет. Э, и вот я сразу не стал остальные снимать, стал вот только снимать. Так. Кстати, можно через костер прыгать как-то в сказке. я потом еще показываю. Так, вот, пожалуйста, встай. Жрите на здоровье, донаешьтесь. Да так. Такс. Нужно... Поганый верх, Костер тоже сейчас. Костер, костер, костер. Так, надеюсь, он у меня останется. Как долго ломается, черт в костер. О, деревенский уголь. Опа. О, палки. Палки черт мои. Это... Это... Это шо еще за хрень. Как-то и непонятно. вторая версия может вы... выйти прямо сейчас нет, через 15 минут так что вы не пропустите ну про робот завтра выйдет ну может и не завтра но выйдет главное чтобы вышел так жалко у меня нет опат сейчас бы снежка Так, ну и на этом мы все. А, нет, не все. Я вам забыл еще вот это показать. Это знаете, как делается? кто не знает, как это делают. Или вот тот, кто не умеет играть в Майнкрафт. Нажимаем F5. И видите? Видите? И делается у меня все. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был Артём Глобок, всем удачи всем пока-пока.